Когда человек, конечно я не буду называть фамилию, имя, блин, все получается Просто сидишь в офисе, с кем то общаешься, это одно дело, да? И совершенно другое дело, когда ты начинаешь говорить на камеру Ну, блин, у большинства людей перед камерой А, у меня зелененький Сейчас, секунду, Эть! погодите, тетя Как только камера включается, красную голосок, а -а -а, у народа шок, ужас Вот И что происходит? Да понятно, что происходит Ну Дурка начинается, казалось бы Ну что там, блин, включил камеру там Что-то говоришь, с кем-то общаешься А вот хренушки а, Возникает такое количество Гигантское всяких раздражающих факторов Отвлекающих, что, блин, люди просто Что-то начинают Блин, куда девается уверенность Куда девается профессионализм Казалось бы, блин, ну ты нормальный чел Все у тебя получается Туже как говно в проруби болтаются Что-то мямлят, что-то Короче, смысл в чем Включил камеру, вроде делает консультацию, там, серьезный вопрос, причем реально серьезный. Нужно мне это, не нужно, залез в камеру вот так вот головой, что-то мне вещает, весь качается, весь трясется, что-то мямлит, ни хрена не слышно, ничего не понятно. Я к чему, ребят мои дорогие, ну блин, знаете, ну там все мы гандопасами не будем, наверное, да, само собой, не будем там ворочать миллионными сценами короче не будет у нас по миллиону зрителей да и хрен с ним Но хотя бы там на 5-10 человек есть просто базовые какие-то вещи элементарные вот примерно база для того чтобы просто начать нормально более-менее в эфир говорить и чтобы не быть вот этим вот... просто чтобы тебя хотя бы слушали и выключали моментально ну 2-3 недели самые простые вещи сделать и уже будет совершенно другая подача. Совершенно по-другому будут воспринимать тебя и то, что ты говоришь. Вот. К чему я, собственно говоря, все это говорил? А че его знать, к чему? К тому, что, ребятки, ну, если найдете меня в аккаунте, там где, ну, блин, кидайте свои видосики, там, я не знаю, встречи, записи. Посмотрим, хотя бы элементарные вещи исправим, потому что, еще раз повторяю мысль, что... Вот в том, что он говорил, через силу я понял, что он реально профичел. А по факту, по факту не то, что ему не веришь, вот по его подаче, по тому, как он говорит, как он держится в камере. Просто полное стопроцентное отторжение, никакой веры не возникает к тому, что он говорит. Вот, собственно говоря, основная мысль. Все, я буду заканчивать, я пришел на рынок. Так что, хотите рынок наш посмотреть? Сейчас переключу. Краснодарский рынок. Сейчас покажу. Сейчас где тут переключить. Опа, это наш рынок. Сегодня у нас... Привет, привет. О, привет, привет. Вот, пожалуйста, человек, спокойно на камеру держится. Тренируйтесь. Вот такой у нас шикарный рынок. Это только так. Картошка по 35. Нормально. Сейчас пойдем икру посмотрим. Привет. Так, кто хочет вот за такими овощами, фруктами к нам в Краснодар, приезжайте, пожалуйста. Морковь, лук, все по 30. Все по 35. О, вот сегодня все по 35. Круто. Привет, Маш. Где ты? Ну капуста по 30. Остальное-то вон это. По 35, раз, два, три, четыре, пять. Фикс прайс, не говори. Так, масло за маслечком надо будет к тебе зайти. Ладно, ребятки, пока, если что, ВКонтакте. Так, а что, я переключился, нет? Ныряйте ВКонтакт. Кидайте свои контакты, ведюшки, посмотрим, помогу чем, чем смогу. Потому что, конечно, выходить, быть в офлайн профессионалом и трястись перед камерой и транслировать полную неуверенность. Это, конечно, абсурд полный. Так, рыбный отдел, я пошел за икрой. Все, пока-пока, свяжемся. Давайте, покидала.